Я почитаю ваши все, каждый почитаю, полиция, пожарная и скорая помощь. Тут столько грязи, пыли, шлака, кишков оттуда вышло. Короче, ребят, ехал я ехал, ничего не предвещал, амбиции. Вот ребят, смотрите, что у меня произошло. я Потом перезвонят опять, слушай, ну я вот здесь, я что-то не понимаю. Подъезжает ко мне грузовик и водитель машины Остановись, остановись, остановись. Ребята, всем привет. Сегодня новый день, суббота. Проснулся, выспался. Вчера уже поздно ночью приехал. Прекрасная погода, настроение суперское. Выспавшийся, бодрый. Сейчас, я в субботу. Сегодня суббота, сегодня суббота в валяться. Хорошим деньгам просто машина отдают. Ага, вот они, ворота открываются, поэтому надо ее обязательно сейчас забрать. И где-то, наверное, во вторник поеду, поеду дальше, поеду снова в рейс, снова в Чикаго. Такой план. А сейчас забираем хуликан Rolls-Royce не хуликан, а хуликан хуликан, это что-то другое ребят, забрал этого монстра, помните, я такого же забирал огромная тачка, грузовик просто над ней надо либо Ferrari, либо может быть корвет новый, самый низкий ставить, иначе не поместится руль просто, смотрите, можно мизинчиком вот так вот управлять Оп. он говорит, вау, nice, говорит, технология у тебя, я и на видео снимаю и фоткаю параллельно, я говорю, ну Естественно, естественно, на всякий случай надо видео снимать, чтобы не было вопросов, тачки-то дорогие. Очень большая тачка, но зато платят как за две. Вон чуваки продают МНДМСики, тоже молодцы, почему нет. Жара такая, сейчас бы водицу, конечно, продавать, водичку лучше пошло, хотя МНДМС тоже неплохо, наверное, судя по тому, что их 4 человека с большими коробками. Молодцы. Вот не просто стоят, побираются. Он у чувака штаны слетают, джинсы, трусы не видно. Ну надо на ремень, видимо, заработать. Ребят, всем привет! Я забыл вам показать тот штраф, помните, который 20 долларов мне выписали за то, что я стоял в городе. Я пришел сейчас на почту, черт, к сожалению, забыл, просто что тороплюсь. Пришел сейчас на почту, отправил это, этот штраф обратно им, сказал, что я не виноват и ну, протестовал его, на руку. В общем, посмотрим, какой будет результат, потому что я почитал тот закон, который регламентирует мои действия, согласно которому я получил этот штраф. Я имел право там ставить, если я приехал на локальную выгрузку. Я тогда приехал на локальную выгрузку, поэтому все окей. <пизодицинский> Ребята, всем привет еще раз. Я приехал на аукцион, забрать две машины, поезу их в Чикаго. Все, в общем-то, как обычно. Кто-то говорит я комменты. Читаю ваши все, каждый коммент читаю, ребят. И так меня веселя от комментариев о том, Женя, ты совсем не уделяешь времени траку. Вот место, место своего отдыха, ты бы полетел, ты бы пошел бы и отремонтировал, ты бы отдал. Вот некогда, некогда. Вот ты лобовой не можешь, вот ты без руки, ты, ты не водитель, ты ты не водитель, ты наездник. Блин, ребята, вообще не претендую вообще. Я путешественник. Называйте меня так. Называйте меня миллионером, называйте путешественник, но не водитель. Нет, я себя вообще на эту роль ответственную не, вообще не претендую. Что по поводу ремонта вам сказать? Я вчера Промыл всю систему. Помните, у меня там вода была, потому что один патрубок, второй, пятый, десятый выбило. Прежний не выбивает, новый выбивает, точнее старый. Я позвонил своим друзьям, кто работает на станции, одному, второму, третьему в Америке. Они сказали, что да, эта система, эта тема, привет, эта тема, к сожалению, распространена. И мы, говорит, когда траки покупаем, мы часто всю, все шланги меняем. Ну, я так не сделал, да, я потому что я путешественник, я не водитель. Вот, ну, по одному шлангу. Вчера всю систему водой промыл грязи пыли шлака кишков оттуда вышло и залил новенький чистенький антифриз все сейчас как часики работает все четко залил по определенной системе чтобы никаких пузырей не было снимать некогда было уже вечером это дело короче ладно чем подъезжаем подъезжаем вот видите мы подъезжаем и забираем машину. это какой-то ребята аукцион старых древних тачек то есть, то ли, ребят, я не понимаю, то ли это какое-то шоу было, то ли они просто из Америки все приезжают сюда в надежде продать свой автомобиль раритетные. Я не знаю, как это работает, не очень сильно. Я понимаю, что это за конторы. И не знаю даже, как узнать. У них что-то здесь не написано, что это вообще, что за мероприятие. Короче говоря, два автомобиля я отсюда забираю, но у них так все, все очень круто настроено. Вот такие вот палатки имеются временные. А сейчас они все это дело разбирают и машину, соответственно, увозят. Видимо, те, которые не продались или я не знаю. Ну, наверное, продавались они. Видите, они вот здесь все стоят. И мне... Ты сюда заходишь, оформляешься быстро, потом следующая женщина дает указание двум ребятам, которые будут мои автомобили мне приносить, привозить, найти эти автомобили и принести сюда. И они сейчас говорят, все, мы вам сейчас принесем. Подождите. Один, правда, согласился сразу к траку принести. Он к моему. А второй говорит, что я сейчас сюда принесу. Ну, мне, в принципе, без разницы. Хотя они смотрите, написано продано, продано, продано. Вот это вот продано за 16 тысяч. Видите, 16 написано Chevrolet Camaro. Старое. Вот это вот тоже продано. Написано за 147к. Неужели 147 тысяч? Хотя, наверное, СП новая. Практически, да? О, интересно, вот это почем? Это цена не указана. А, вот 90к. Тоже продано. А, вон мое Рено. Вон он мне ее принес. А, это Volkswagen, точнее. А еще Рено у меня есть. thank you. Thank you, thank you. Все. Готово. А вот еще один ключ. Видимо, не продалось. Мои догадки, может я как раз клиенту и везу ее, кому продавать. А, да, солд написано продавать. Ребят, неужели мне тачка? Как бы не хотелось, чтобы это было мне. Надеюсь, не мне. Yes. Хорошо. А то у меня тоже. А, у меня кабриолет, а это пикап. Фух, пронесло. Потому что с высокой крышей. У меня уже одна есть, мне не хотелось бы там опять миллиметражи и устраивать Короче, там, наверное, она ее все-таки не принесет А вон и мой кабриолет ждет Тоже малычка вроде бы продана В общем, я ее сейчас запихаю на самый нос, на второй этаж После этого пойдет следующий автомобиль Потому что там крыша немножко высокая А в конце уже посмотрим, что поставить Еще больше информации дам относительно того штрафа, который у меня выписан был в сан луис городе. Помните, когда я встал, припарковался, потом увидел штраф и сказал, что я буду выяснять, если я его недослужно получил, я его буду обжаловать. Так вот, я перешел по номеру моего нарушения 359. что-то что-то э и перешел и увидел, что это действительно локальный какой-то закон, который запрещает коммерческим транспортным средствам вставить в, в границах там, города или района, транспортное средства свои на парковках. Но есть исключения. Те, кто приехал delivery либо пикап кому я отношусь, те, кто там что-то проживает, еще, еще, еще. Короче, много исключений, и в это исключение подхожу и я. И что самое интересное, ребят, мне не пришлось нанимать адвоката или самому, а какими-то обладать юридическими особыми знаниями для того, чтобы составить, как оно называется, заявление в суд или как как, ребят, забыл действительно, как там в России. Заявление в суд на обжалование административного на, на, на, правонарушения. Короче, это, этого мне не пришлось делать. Я просто перевернул этот штраф и увидел, что если вы согласны, то, пожалуйста, отправьте нам чек на сумму 20 долларов. Если вы не согласны, то, пожалуйста, предоставьте свои данные в последующем... Вы будете оспаривать а, это нарушение в суде. Но я это обязательно, ребят, сделаю. Потому что это же не значит, что если я уехал из России, где как бы нет несправедливости и нарушения закона, я должен совсем соглашаться. Да? Но вот здесь... Например, вот такая вот совсем неоднозначная ситуация. Я попробую, я ничего не потеряю, если придется, я плачу 20 долларов. Но вообще я, я считаю, я полагаю, посмотрим, как на этот суд посмотрят, что я прав, я закон не нарушал, поскольку я приехал на локальный пикап. Будем обжал, в дальнейшем я вам расскажу, ребят, все это не быстро, поэтому не нужно в каждом ролике писать, ну что там, ну где там, ну когда. Я не знаю, когда это случится. Я отправил, жду решения, они мне пришлют какое-то уведомление, когда состоится суд, в каком формате он будет проходить, ну и так далее, и так далее. А пока едем на следующую загрузку Астон Марти. Забираем и движемся. Движемся дальше. Так, ребята, вот такой вот Астон Марти. Ребята, я пока ехал, сейчас знаете, что придумал? А чтобы нам такую рубрику не устроить, и иногда, изредка совсем, но в каждом ролике, может быть, на несколько комментариев отвечать. Либо самых популярных, либо те, которые меня... Ну, ну, заинтересовали. Ну, вот, например, сейчас, кстати, вы перестали писать, хейтеры, о том, что, Евгений, а сколько ты зарабатываешь? Ты, наверное, зарабатываешь на Ютубе больше, а что тебе так, трак, это так просто? А вот Ютуб? Интересно, почему я их таким голосом изображаю? Ну, мне кажется, они себя так ведут. Нет, ребята, на Ютубе я ничего не зарабатывал, потому что я те деньги, которые мне поступали от YouTube, от просмотра с монетизацией, Это довольно небольшие деньги, я их все платил человеку, который вот для вас прямо этот видеоролик сейчас монтирует, сидит, монтирует кропотливо, лишнее вырезает, то, что я много говорю, это надо все вырезать. А сейчас, ребята, монетизация отключена для российских пользователей, то есть все те, кто меня сейчас смотрит из России, монетизацию не имеют, эту рекламу вы не видите, соответственно, Блогеры, авторы никакое, никакие деньги не получают. Вы, наверное, можете заметить, что какое-то количество авторов на Ютубе сократилось, потому что, ну, действительно, вот, ситуация похожая с моей была. Но мне не жалко в это инвестировать, мне не жалко в это тратить, потому что мне самому это интересно, я вам уже говорил, моя мотивация, для чего я это делал, мне интересно вся со стороны посмотреть через... 5, 10, 20 лет, мне кажется, и вы должны этим заниматься свою жизнь, записывать, показывать, но вам это не хочется, и ладно, а мне хочется, поэтому я вот так, ребята, несколько какими каким-то хейтером или критикам, несколько к отношусь, может быть так, то есть я записываю ролик для себя, мне это нравится для своих друзей, я хочу показывать, как проходит моя жизнь, а кто-то еще смеет там меня хаять, оскорблять, ругать, но вы сдурели что ли совсем, если не нравится, то просто не смотрите, вообще в чем проблема, что за мазохизм, Смотреть мои ролики между тем каждый раз писать ой блин ты другой ты стал другим это вообще вот что раньше было и продолжаешь смотреть зачем ребята отписаться есть кнопка поэтому не смотрим ролики отписываемся ролики моей только для друзей критики идите на другие каналы где я вас жду я вас не жду окей okay, thank, right. thank you thank you. Короче, у дедушки забрал Ferrari, все нормально. Дедушка такой ответственный, позвонил мне всю дорогу. А позвони мне за час, а позвони мне за 20 минут. Я ему позвонил, сказал, говорю, я скоро буду. Хорошо. Он такой звонит, слушай, ну здесь билдингов несколько, я даже не знаю, где стать. я даже не знаю. Я говорю, да я найду, не переживай, я найду. Потом перезвонят опять, слушай, ну я вот здесь, я что-то не понимаю. Я говорю, да, блин, я сейчас приеду, все будет хорошо, все найду. Но они же не понимают размера. А у тебя большой трейлер? Я говорю, большой. Они же не знают размеров, поэтому немножко волнуюсь за свои машинки. Сейчас мы опять выгоним рос После этого загоним Ferrari. А завтра еще заберем Теслу в Тампе. Ребята, надеемся, что поместятся. Сейчас притык к Ассану Мартину Теслу. Потом загоним рос royce Так, здесь место, в принципе, еще могу на кулак подъехать, там чуть отъехать, здесь чуть подъехать. Давайте проверим сзади. Если все окей, все просто супер, ребята. Поэтому давайте на Тесли немножко назад отъедем. Ну вот так, в принципе. Здесь кулак. Нормально. Здесь кулак. Окей. Крепим мы, поехали. Вот видите, ребят, когда что-то происходит, в Америке приезжает и полиция, и пожарная, и скорая помощь. Вон еще одна полицейская. машина Ей. Чайку, видимо, плохо стало только что скорая подлетела, ну а я, ребят, еду, представляете, ехал-ехал, у ехал. меня сонный вид, потому что я только проснулся время 6 часов вечера, я не в смысле целый день спал, а просто 40 минут поспал, ехал-ехал, начал засыпать не могу ничего сказать, поделать. кофе не очень сильно люблю, и мне кажется, вредно, я просто лег поспать Но, да черт себе, поспать, во-первых, я сегодня проеду, только сколько я запланировал. все равно а во-вторых, даже если не проеду, завтрашний день, если послезавтра есть день. Короче, что успею. Это дорога, здесь нужно свое внимание концентрировать исключительно на дороге. Кто-то скажет, опять ты лобачник поменял. Да знаю, ребят, опять лобачник не поменял. Надо лобовой поменять. Я все жду, знаете, я часто раньше встречался, так обычно бывает, когда тебе не надо, на какие-то разные услуги, да. Так вот раньше я часто встречал мексиканцев на траке маленьком, которые меняют на парковках прямо лобовое стекло. Прямо на парковках они делают стоит это вообще недорого, но просто нет времени, нет времени, ребят. Как вы говорите, тебе надо все летать, отдыхать, это правда, ребят. Потому что я хочу жить, потому что меня мама родила, чтобы я не чтобы я с раком возился, а иногда приходится. а Для того, чтобы я путешествовал, а с раком я возился, для того, чтобы путешествовать, с раком чуть-чуть повозился, а остальное время путешествовал, понимаете, да, как устроено. А остальное время, вот для этого я крутился, возился, старался. Рак подождет отдых, в первую очередь. Сколько года мне в это пишет, это так. Я люблю путешествовать, я люблю отдыхать, смотреть, поэтому так, так будем продолжать. Вот, смотрите, что у меня произошло. Я вчера остановился на парковке, вчера проснулся, у меня уходит воздух. Думаю, откуда же он уходит? Оказалось, что вот здесь шланг треснул, видите? Я это все уже перемотал, чтобы доехать сюда 15 минут до трактопа и купить новый. Где он новый? Вот он новый, 42 бакса стоит. В общем, я его уже менял год назад. Сейчас опять тресну. Знаете почему? Потому что это пластик. Видите, его если вот так сломать, то сами понимаете, что произойдет. Сломается он, да? Вот. Так что это, конечно, ерунда. Надо покупать, по идее, вот такие резиновые. Видите, они долговечные. Он шел здесь один. Но у меня тот вышел из строя, поэтому... То есть совместно они шли раньше. Поэтому, к сожалению, приходится менять. Но на год хватает, и ладно, будем менять. Все, ребята, буквально 20 минут. И я все заменил. Вот он отличный новый шланг. По идее, конечно, нужно в корте брать хороший вместе, совместно с этим новый, не париться. Ну, ладно, пока так, там посмотрим. Вот эту шину я сейчас заменю. Переднюю левую, помните, я менял, когда у меня она бабахнула? Правая чуть-чуть начинает в одной стороне, немножко, я думаю, лучше я ее поменяю. Тысячу баксов, кстати, стоит Гудьер, ребят, сколько у вас стоит, скажите? 295.75 на 22.5, 22.5. Сейчас поменяю правую сторону, чтобы не париться, потому что теперь я знаю цену, цену разгильдяйства, да? Ребят, сегодня, когда я приезжал сюда, я спросил, сколько мне нужно ждать, для того, чтобы заменить колесо. Они сказали, час-полтора. В итоге, угадайте, сколько я прождал. Пять часов. Даже шесть. Шесть часов. Короче, я шесть часов, ребят, ждал, представляете? Шесть часов, блин. Я весь день просто потратил на то, чтобы одно колесо поменять. И колесо он менял долго. Они такие тут медлительные. Но я вам уже это говорил, что мне жаловаться опять вам. Но Ладно, буду нагонять. Буду ехать, ехать, ехать, ехать, ехать. Что, ребят ехал я ехал ничего не предвещало беды сейчас покажу что я остановился и вдруг пфф, шина взорвалась 525 какого черта я проверяю каждый день шины ребят каждый день проверяю шину она даже не съеденная ничего Груза у меня очень много но это факт да на жопе у меня много груза там и Тесла тяжелая 60 миль в час. Ладно, пойдем посмотреть, что мы имеем. воняет, как шины. Да, только не только внутренняя. А внутренняя, по-моему, уже менял недавно. Да, вот она. Здесь окей, здесь два окей, а вот это не окей. А хотя или я вот эту менял, что ли? Вот эту я еще не менял. Короче, что сейчас делаем? Видите, датчик показывает, что у нас прохудилась шина. Ну, собственно, вы понимаете, воздух оттуда вышел, поэтому я сейчас датчик один отключаю и накачиваю вот этот. Вот это колесо накачиваю. И когда я его накачаю, тогда, соответственно, я могу потихонечку уже ехать до ближайшего сервиса. Шина у меня есть, я ее поменяю. За сегодня две шины уже, ребят, представляете? Ну как две? та-та она уже давно из строя выходила. Но мы все равно не расстраиваемся. Как бы там ни было, мне эти все вопросы решать и никому другому. По какому поводу оно взорвалось, ребят. Может кто-то мне подскажет, в чем дело. Полагаю, что все-таки, наверное, очень много груза. С другой стороны, на них здесь написано где-то, сколько они выдерживают. Вот. Они выдерживают 870. Вот, 2756 тысяч паунтов. Если 6000, тысяч одно колесо, 12 тысяч два, еще там, 24 тысячи. 24 тысячи это уже 12 тонн с одной стороны, 12 тонн с другой стороны. 24 тонны он может держать, трейлер плюс все автомобили, да в принципе веса хватает. Не знаю в чем дело, может нагрелись, перегрелись, давление большое организовалось там. Класс 100, а надо где-то 110. В общем сейчас еду, ребята, у меня грузовик, подъезжает ко мне грузовик и водитель машины. Остановись, остановись, остановись анализирует мне о том, что у меня там шина не все в порядке. Но я и сам знаю, что не все в порядке. Но на всякий случай остановился, проверил. Может быть, уже вторая пришла в негодность. А если этого быть не должно, чтобы вторая пришла в негодность. Понятное дело, что сейчас определяется груз не на 4, а на 3. А должен быть, и на 4. И если ему 4 было мало, то 3 категорически мало, правда? Но я думаю, что проблема все-таки не в этом. Я думаю, что... Ну, я не хочу верить в то, что хорошая шина, она пришла в негодность исключительно из-за того, что я нагрузил много машин. Это немного машин, то есть 6 машин на задние, да, 8. Это я и раньше грузил и Bentley грузил. Я думаю, скорее всего, на что-то наехал. Ну, в общем-то, с этим связано. Какие-то посторонние механические воздействия были. Я с этим справлюсь, все окей, ребята. Это ерунда, мелочи. Хорошо, что ни к чему серьезному, более серьезному не привело. Я уже подъезжаю, через 8 минут будет шин монтажка, Посмотрим, какая там очередь. Подозреваю, что огромная вряд ли быстро получится сделать, а мне до утра нужно доехать еще где-то 400 километров. В общем, ребят, вон мужичок, видите, идет. Познакомился с мужичком, он говорит, что он из Беларуси, здесь уже 7 лет живет. Тоже ехал-ехал, на гвоздь наехал. Ждать не будет, говорит, поеду дальше. А мне деваться некуда, ребят, я не могу не ждать, я не могу, да, не ждать, не могу дальше ехать, поэтому буду ждать, стоять. Знаете, я что решил? Пойду пока заправлюсь. Они сказали, полтора-два часа надо ждать. Они будут масло кому-то менять. Полтора-два часа масло менять. Представляете? Ладно, пойду, пока заправлюсь до полного бака. И поеду, знаете, я что сделал, я подумал? Я просто взвешу сейчас. Посмотрю, сколько у меня. Потому что я никогда даже не взвешился, я даже понятия не имею, сколько у меня. Но я знаю, что у меня перевеса точно не бывает. И, кстати, бензин дешевеет, ребят. Вы спрашиваете, что бензин, что бензин, о, дорожает, как вы там живете. Все окей, ребята, восстанавливаемся, восстанавливаемся. Ребят, ну что, заезжаем на весы, Пока мне делать нечего, знаете что я сделаю пока не там копошатся Я сейчас сниму свои дворники и пойду у них куплю новые Вы же не пишете часто Купи дворники Замени дворники Женя Женя Женя Ну вот сейчас заменю Видите, у меня уже как-то преобразовался трак. Какая красота, кстати, зеркало новое. Привет. И фары новые блестят. Ну супер же, а? А вы говорите, вот такую красотку взять и продать. Ни за что, ребята, ни за что. Мы же сами дома покупаем и квартиры. Мы же их не меняем, если там вдруг требуется ремонт, да? во-первых, когда берем, уже видим, что там требуется ремонт и идем на это как и я брал свой трак, а во-вторых, ну если что-то случается, ну, мы просто ремонтируем поэтому сейчас я заказал помпу себе водяную, ее, кстати, была проблема найти, представляете? я ее нашел, заказал, мне она придет, стоит 450 долларов вместе с, там, с прокладкой она у меня потекла, помпа, причем на воде не течет, на тасоле течет ну короче говоря, она мне придет, я ее и сам поменяю, то есть я мне, во-первых, это нравится, стачка возиться, ну и как бы видеть, как, как трак преобразуется Смотрите, какая красота, она ну, посмотрите, ну разве нет? Ну круто же А во-вторых, ну я экономлю деньги, я не отдаю кому-то, я ремонтирую это сам, классно, классно Я не успел дворниким отнести и замерить, потом мне позвонил, сказал, заезжай, чувак, окей, заезжай, поехали